Всем здравствуйте! Начинаем посадку рассады капусты. Посадочной машинкой для рассады капусты, которую нам Руслан Асанов помог сделать и сделал. Посмотрите процесс. Вначале делается... Наполняется грунтом специально у Власова грунт наполняем Он смочен заранее вот видите вот такой вот штучкой мы делаем отверстие под семена вот татьяна там есть отверстие специально под каждой семечко которую провод есть. Она вот потрясла, видите, они, они в каждой его отверстии легли. Вот сейчас она смотр делает, смотрит, куда легли, куда, может быть, по легли. Вот она удаляет лишнее. Теперь вот смотрите, оп И все засыпали. Вот посмотрите, в каждой лежит по семечко. Трас вот укладываем, теперь присыпаем землей. Вот, готово. И относится на уже подготовленное заранее место, где они сейчас будут поливаться. Все это происходит в теплице. Вот такой процесс. Вот такая интересная машинка. 104 семечка буквально за 2 минуты времени Два человека работают. Видите? Ну грубо говоря, 5 минут. 104 семечки посажены. Каждый вот этой рассаде 104 посадочка места. Ну, посмотрим, что у нас будет дальше с рассадой. Замачиваем землю, воду сразу подготовленную воду с привикуром вот такой процесс Давайте, еще одну посмотрим она просыпает, чтобы они не задерживаются. Видите, там ручка есть специальная, чтобы открывать. И вот опять смотрим. В каждой у нас есть по семечке. Вот так вот весь процесс происходит. Немного автоматизировали. Не по семечку раскладываем, а сразу засыпаем в каждое звено. Всем до свидания. Подписывайтесь на канал.